Всем привет, мы с папой проведем легкий обзорчик отеля Ол Палас Отдыхаю с семьей второй раз и второй раз мы решили взять на 20 дней А почему? А потому что первый раз очень понравился, особенно для ребенка Потому что пляж там очищен, э, заход в воду очищен или может он уже такой был Факт в том, что вероятность, что порезаться минимальная. И плавный, и постепенный заход. И для взрослых нормально, не надо километры идти. Можно поплавать, чуть шел там и уже можешь поплавать. Уже за головкой. И для деток нормально. То есть постепенный, плавный, такой равномерный тот заход, который должен быть именно для семейного отдыха. Начнем обзор Отеля с ресторанов аля карты, так как они находятся сразу же при входе в отель. Первый ресторан у нас будет бразильский в виде палатки. Неплохо, там все вкусно, так на мангале шашлычок, там салатики, там, десертики, как бы все подают, все классно. Но мы почему-то после этого ресторана пошли в основной ресторан и добились, как говорится. Потом мы попробовали итальянские а карты. Э, тоже неплохо, красиво. Музычка, там мужичок на гитаре играл. Очень так приятно. Приятно, когда вот э, живая музыка, даже если под фанеру. Но все равно человек находится, он там поет. Это уже как бы настроение добавляет. Э, мы один раз сходили с семьей, а потом остальные дни мы ходили в основной ресторан. Потому что э, выбор. Конечно же, берет верх над вот этими вот экспериментами. После каждого а-ля мы ходили все равно в основной ресторан. Ну, как бы и для ребенка, и самому больше там что-то нравится, что-то не хватило там. То есть, как бы вот так вот. Ограниченный выбор. Ну, как бы, естественно, дает меню, пару вариантов, и ты выбираешь, и хочешь не хочешь, а вот у тебя вот ограниченный выбор из нескольких вариантов вот у нас холл красивый холл действительно заходишь такой презентабельный уютненько такой вот ковер приятные глазу вот приветливый приветливый персонал действительно персонал здесь очень приветливый не напрягает не раздражает не навязчивый что надо для отдыха то есть соблюдает как бы дистанцию я считаю это немаловажно, да, то есть мы сначала заехали в один номер без вида на море, хоть мы не заказывали без вида на море, ну, думали, вопрос решим по месту. В принципе, да, решили, 50 долларов дали, сдали нам э, с видом на море. Мы находимся возле спортзала, заходим, смотрим, беговые дорожки, даже для пресса, все что необходимо для тяжелых нагрузок, скакалок, еще что-то, в этом роде ничего нет, чисто качай железо. Центр, здесь сауна есть. Так. Такие коридорчики. Единственное, потолки такие низкие. Оп, стенки. Здесь я могу руки вытянуть в разные стороны. Достают две стены. Также слегка все достаю потолок. Какого полустрофобия? Ну я не знаю. Надо тогда искать другой отель. И вот наконец наш номер. Итак, номер Deluxe. Такой санузел. Единственное, вентиляция здесь очень плохая кислорода нет. нет плохо уходит влага так, здесь есть две кровати одну для ребенка поставили вот такой классный телек так, здесь с видом на море столовая вот мы находимся привет так мне дочень да. передает привет да. тут даже нету света представьте отключили за неуплату экономят все таки в стране кризис нет вот такой ресторан здесь бары кол коло пива водка не экономит у, нас... у, у, у, у, у, у, у нас... идем идем идем Здесь вот фруктики Их совсем немного так. А вот шеф-повар да. Шеф-повар По машине рыжки Вот десертики Такие вкусняшки М -м -м. Прощай диета, здравствуй живот так. Это у нас Здоровая пища Фалатики, вот такие хлебчики, все вкусненько, так, и тут у нас жарят спагетти. Доброе утро, Нормально? Здравствуйте? Да, хорошо. Посмотрим. Поехали. Рыбка. Это обед. Но обед вот такие вот плюс-минус блюда. Иногда меняется, но в основном все тоже. И мастер -шеф. Опа. Так, ждем повара, смотрим. Заказываем спагетти, ингредиенты, соус белый или кетчуп и вкусные макароны получается. спагетти. А где шеф? Дешев, да, да. Есть? Будешь макароны? Да, да, да, да. Так, я буду креветки. Это? Креветки. Это? Well. Это... Well. Это помидоры. Well. Зелень. Зелень и кетчуп, соус с кетчупом. <плес> <Да, да. плес> Сейчас, два минут, <minutes>, я подойду. <плес> <плес> <плес> А вот вид нашеле, да-да-да. Не, не, не, не приставайте к ней. Ариночка, ты знаешь, ты знаешь, что есть тибокс. Дай сдачи. Арина, давай, локтем или коленом? Давай, как тебя учил пастырь? Прямой, кулак сожми. Вот этими двумя. Да. Так, вот тут вот день рождения сегодня будет. Okay. Вот мастер-шеф. Что у нас сегодня можете показать? -да. О, вкусняшка, шашлык. шашлык. О, Все, я уже заканчиваю съемку и иду за шашлыком. А, а что это там? А, баб, да? Да. О, все, будем сейчас, сейчас будем. Все, так, у меня уже слюнки текут, пора заканчивать. И будем приступать к трапезе. Вот бассейн. Сейчас у нас декабрь, начало декабря. Бассейн ледяной, я вот так скажу. Море теплее. Никто здесь в бассейне не купается. А он бар на баре. Мороженое. Hello. Hello, hello. Right. Да, доброе да, доброе да, утро. да, да, да. Доброе утро. Да, у вас Очень все хорошо. хорошо. А у вас как? Очень да, да, вот классные ребята. Вот они четко всегда помогут во всем, там на пляже. <laughs> Так, мы сейчас идем за полотенцем. Hello, или Мархаба вроде бы так слышал. Нет, видеоблог. блог. Добро да, добровольца. Три. Три. Ну можно через. Ну, видите, какие здесь ребята доброжелательные. Две штыка карточки, они а тебя четыре. Ну так. Два. Два. Есть. Спасибо. Четыре. Спасибо. Ваделсся. Хороший идет. Вам так же. Ваделсся. Так, вот эта сцена. В этой сцене выступают аниматоры. Интересная программа, тут и со змеями есть, с коброй, и со стеклом битым. Да и просто тематические выступления. Так, здесь так, зонтики, люди сидят, кушают мороженое, вкусные капучино, курят, пьют пиво. Так. вот это вид от балас нижние старые номера я вот нахожусь возле фонтанчика Прямо мы видим бар на пляже, там чисто напитки. Показываю пляж с разных ракурсов, для того, чтобы имели все представления, какой пляж и какой заход, насколько это комфортно. По береговой линии можно прогуляться довольно-таки далеко. Сейчас мы видим заход в море вот впереди моя дочь купается. как вы видите постепенный плавный заход нет каких-то нежданчиков непредсказуемых типа камней там камушек или ям каких-то с большей глубины так что вот видите взрослые там дальше все постепенно плавно в общем заход просто обалденный Водичка прозрачная, такая зеркальная. Ну С утра, конечно, вообще шикардос просто. Разбавим видос с красивыми видами под водой. Несколько кораллов. Можно подплыть с ребенком, посмотреть рыбок. Их немного, конечно, это не шарм. Но все равно что-то увидеть можно, учитывая то, что ты с ребенком. По крайней мере, здесь акул нет, это точно. Так что, в принципе, э, какое дно вы видите сейчас на видео, центр мне раз заказывали экскурсию первую на баги баги достался классный 2020 думал перевернусь но центр тяжести низкий и потому классно полетали вообще нам понравилось адреналинчика добавили в кровь море классных ощущений и цена приемлемая то есть и безопасность вот мы больше за безопасность я думал так как находился с ребенком с женой и заказывали рыбалочку рыбалочка тоже шикарная позже выпущу ролик за рыбалку и еще брал катание на парусе то есть вот эта доска серфинг типа этот и держишь парус я скажу, надо брать максимальную программу Потому что за минимальную Как бы типа Не сильно тратишься Но ты ничему не научишься Не почувствуешь этот кайф Просто деньги на ветер Я так скажу А чтобы реально почувствовать Это надо ну, немного времени адаптироваться Как и ко всему новому Особенно мышцы там По другому идет напряжение Особенно спина участвует в этом там, Как эффект расслабление, там надо правильно расслабляться в нужный момент напрягаться потому что э, первый раз я вроде бы получилось у меня держал парус и, короче занесло меня далеко и на лодке <забирали>, забирали в общем немного перегнул палку сначала словил кайф а потом оборачиваюсь смотрю а уже там километра два <забирать> от берега и потому надо э, уметь правильно вот этот воздушный поток ловить так что лучше брать максимальную программу не пожалейте денег если уж решились вот электромобили сейчас два но их намного больше они по всему по всей аллее на расстоянии там 2-3 километра раскиданы в тех частях там тоже есть люди если батарея разрядилась Можете спокойно там оставить свой арендованный автомобиль и пересесть на другой. И откататься в свое законное время. Возле отеля есть такое классное местечко Сахаль-Хашиш. Вечером там классно прогуляться. Фонтанчики там светятся... Все в фонариках разноцветных, деткам весело, прикольно, и площадь большая, можно побегать с ребенком, там классные фотки поделать, классные селфи, то есть приятно зайти, мы постоянно гуляли вечерком. анимация здесь хорошая, интересная все относятся с энтузиазмом в своей работе и потому интересно наблюдать новые номера, также есть для деток это мини диск, деткам весело немножечко перед сном их скажем так батарейку разрядить чтобы спали крепко На этом прекрасном моменте будем заканчивать легкий обзорчик отеля Old Palace Hurghada. С вами был Крошик Day Travel. Ставьте лайки, подпишитесь на канал. Всем пока-пока!